Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим курицу по-корейски. Для этого нам понадобится курица, грибы, картофель, морковь, лук репчатый, стебли зеленого лука, фунчоза. Для соуса нам нужно будет соевый соус, соус устричный, чеснок, имбирь измельченный сухой, перец черный молотый, перец чили сухой, уксус винный, вода. И для заправки масло растительное и кунжут, семена. В миске смешиваем натертый на мелкой терке чеснок или пропущенный через чеснок через чеснокодавку, имбирь, перец, воду, соевый соус и устричный. И винный уксус добавляем. Разрезаем нашу курицу, выкладываем в вок, заливаем приготовленным соусом и включаем варим на сильном огне пока готовится наша курица на 20 минут в теплой воде замачиваем фунчозу снимаем пену сняли пену закрываем крышкой и варим 15 минут на сильном огне к нашей курице добавляем крупно нарезанный картофель вот такими кусками полукольцами нарезанный лук тоже крупными кусками грибы тоже у меня лесные крупными кусками ну и морковь тоже крупными кусками и грибочки наши Аккуратно все перемешиваем. И на сильном огне также готовим минут 15 до мягкости картофеля. Под крышкой. Если есть необходимость, доливаем немножко кипяченой воды. Наша картошка стала мягкой. Посыпаем кунжутом. Все хорошо перемешиваем, добавляем зелень лука, перемешиваем. И добавляем фунчозу. Я ее после замачивания разрезал на 4 части. Продолжаем готовить еще минуты 3. С открытой крышкой. Наша курица по-корейски готова. Приятного аппетита!